Слово шалаш забываю. До новой исторической эпохи осталось у нас 88, да? 78. Ой, господи, 78. 78 дней. Классно. Че Слайк опоздал? Ну, техника, техника, интернет у нас тут подвозят немножко в шалаше. Значит, начнем с того, что вот Поздравляем наших соратников. Со, со, со свадьбой Лену Блинову и Павла Романова. В общем-то, это, наверное, три... Чебоксар. Да, ну, понятно, что из Чебоксарта. Да. Это, наверное, уже третья свадьба а, наших соратников. Да. То есть, по крайней мере, из того, что мне известно, может, что-то неизвестно, вы скажите. А, приезжают люди и говорят, а вот мы поженились... Ну, говорит, давно уже поженились, там, ну, кто там, наши соратники не буду их называть, да, которые говорит, мы, говорит, познакомились на прогулках. Представляешь, какая прелесть. Так что, Ленин Блиновый и Павел Совет да любовь. Что там, чтобы все было хорошо? Я думаю, что будущее сейчас абсолютно не туманно. Уже очень все хорошо видно. Сегодня вот пришла новость, что Камский шинный завод там восстает, да? Ну, как мы и прогнозировали. Но ну, мы прогнозировали, что это будет в сентябре. Ну, видишь, до сентября люди не дотерпели. То есть сейчас будут массовые стачки, забастовки, манифестации рабочих. А дальше уже, сами понимаете, что. Так что... Не ждем, а готовимся, объединяемся. Хочу сказать по поводу вчерашних вот этих дел, когда повестки на работу приносят насчет штрафов вопрос, все штрафы, которые людям выписывают, мы оплатим, все связанные с, вот, с держанием там свободу Мальцева, конечно, я от всей души это сделаю, и нет ни единого вопроса, то есть присылайте нам. Копия этих постановлений судов, и мы оплатим ни одного вопроса не будет. И большое вам спасибо, что вы это делаете. Так что вперед. Так. Почта тут вот пришла. Так, так, так, сейчас я прочитаю тогда. В эфир тут зовут. Сейчас. Господи, у меня что-то мышь зависает. Так. Ага. Сил в правде. Вот вопрос из Твиттера. Добрый день, Вячеслав. Прошу сориентировать меня по поводу аккаунта в Фейсбуке и ссылку дают. А я попробовал открыть, а там нет. То есть, ну, подвисло все. И пишет наш соратник, что вот на этом аккаунте вроде как наши соратники, но ну, они э, критикуют Навального. Я говорю, что ну, есть всякое, но ну, не надо э, критиковать из э, тех людей, которые вместе с нами, которые идут в одном направлении для того, чтобы не было Путина. Вот сейчас мы на удаленке, так скажем, боремся с режимом. Вы знаете, кто больше всего нам мешает? Вот вы не догадайтесь, я вам правду открою на секунду. Те, кто себя декларирует за бугром, как самые главные враги Путина. Это наши самые страшные враги. То есть, остальные на нас просто не обращают внимания. А эти вставляют палки в колеса вообще где только можно. Те, которые себя называют врагами Путина. Ну, ты же свидетель, да? Так оно и происходит. Это потрясающая ситуация. Да, я честно говоря не ожидал я понимал что это все лабуда там болтовня насчет врагов Путина но я не думал что так они будут себя вести назовите фамилии назовем не волнуйтесь все фамилии назовем я думаю может быть просто кто-то одумается а так там близкие выборы там в определенных странах, да, мы там тоже назовем тех людей, которые, которые борются с врагами Путина, да, и называют себя врагами Путина. Это вот как? Так вот, соратник пишет, придумал такую идею рисовать на асфальте лозунги 5, 11, 2017. Вчера ночью сделал около пяти подобных надписей в Москве, в Осцово проходим проходимых местах. Также э, делали в первый раз, получилось среднее по качеству. В следующую ходку подготовимся получше, опыт теперь имеется. Да, это очень хорошо, большое спасибо, и это очень хорошая работа. Так и надо продолжать Ходорковский, нет, ни в коем случае, что вы Ходорковский, нет Ходорковский реальный враг Путина Я говорю, почему я и сказал, что Ходорковскому я верю Потому что ну, он никогда не сольется и Хотя бы из за 10 лет Ну и многих других вопросов Но здесь, в общем-то, есть гарантия да, Как в том анекдоте, помнишь, про негритенка Когда Микола взял... В детском доме, в семью, значит, негритенка, увидели и говорят, ты че? Зачем негритенка? Это ну гарантия, не, не жить и не маскаль. Вот, понимаешь? Поэтому тут стопроцентная гарантия, так что, как в анекдоте, да. Вот тут э, пишет человек, что есть, это вчера уже пытался зайти на сайт Рифкоинов и очередной раз пополнить счет, но сайт не открылся. Пытался трех разных браузеров, хотя буквально вчера сайт открывался и так далее, и так далее, и так далее, и оказалось, что заходил, и, и сходи, та, заходил с а, а, Тат телеком с татарей. И решил зайти, вот он пишет, по окончании эфира я решил зайти на сайт Репкоин через телефон, отключив домашний Wi-Fi. К моему удивлению, сайт Репкоинов открылся, сотовая связь мегафон. То есть, вот этот ТАК-Телеком заблокировал возможность заходить к нам. Представляешь? И Мы видим, что многие это сделали, потому что а, происходят странные события. И Мы думали, может быть, YouTube мешает, оказывается, нет, не только российский YouTube. Да, парадники, тогда напоминаем вам, что те, кто хочет э, на рифкоины положить деньги, то у нас в описании под видео есть второй э, способ, это второй сайт биткоинов, э, где можно... Э, да, да есть... можно положить деньги на рифкоин, ну вот обозначив свою э, электронную почту там в, в письме. И тогда пока еще этот э, ресурс работает, мы можем им пользоваться. Вот в Кургане полиция составила протокол об административном правонарушении на сотрудника штаба Навального Антона Талыкова. И вот, э, знаешь, удивительная вещь. У Навального там в компании люди, которые <смех> умудряются Ну там у нас тоже есть, которые там впереди планеты всей, как окунь Которого осудили в больнице, первого осужденного в больнице А это вот, вот этот Антон Талыков, наверное, войдет в историю тоже Как человек, которого, которого обвиняют в том, что он провел массовое мероприятие внутри штаба Навального это как, представляете? То есть его будут наказывать за то, что он раздавал внутри штаба листовки и проводил внутри штаба агитацию. И таким образом провел массовые мероприятия в общественном месте. Не, я понимаю, что штаб Навального ⁇ это общественное место, но вот не как оно в категорию, которую их антиконституционные законы охватывают, не входят, но никак не получается. То есть, получается, вот я вспоминаю сразу же знаменитую песню, помнишь, электрический свет продолжает наш день, коробка от спичек пуста, но на, на кухне синим цветком горит газ. Знаешь, это о чем? Это о незаконном массовом мероприятии на кухне. То есть, Цой бы обалдел, покойника, если ему сказали, слышь, вот нельзя собираться, вот при коммунистах можно было, а при вот, э, Путине нифига, скоро на кухне нельзя, нужно будет там, я не знаю, подавать заявку, что на кухне будет больше, чем один человек, потрясающая ситуация, ну то есть маразм, конечно, дошел до, до высшей точки, и вот кто-то напишет слова Северские, революцию сделать не Мальцев, а народ. Конечно, так и есть. Конечно, какой Мальцев, каким бы ни был, я не знаю, там, не знаю, богатырем, да, но ну, не, не сделает один человек революцию. Революцию делает народ. Так оно, в общем было, и я надеюсь, так и будет. Тут черный юморок начал запускать на кухне. Синим цветком горит Цой. Что-то еще. Нет, Цой, конечно, очень такие вещи казалось бы. Ну, молодой человек откуда он их брал, да? То есть вот как будто космическое какое-то сознание. Очень сильные вещи. Свердовской области возбудили дело о хищении агитматериалов «Единой России». Да, у нас отбирали материалы, у Навального отбирали. Нет ни одного из оппозиционеров, у кого бы не отбирали. Бедные яблоки у них, наверное, раз миллион уже отбирали. То есть у них уже отобрали больше материалов, чем они смогли распространить. Вот. А... Кто-нибудь хоть как, хоть раз административку какую-нибудь по этому поводу а, возбудил, да, или вообще просто хоть кто-нибудь возбудился из правоохранителей. У «Единой России» украли агитматериалы, за кого они нафиг нужны, их выкинули в помойку, я понимаю, так, никто их не украл, это была такая диверсия нормальная. Хотя, мне кажется, и не нужно, пусть они раздают свои агитки. Это очень весело, представляешь, там читать вот это. Мне кажется, это антиагитация. Агитки Единой России – это антиагитация. И вот сразу же, представляешь, дело возбудили, украли бумажки. В Минкомсвязи разработала проект требований, которые будут предъявляться к владельцам интернет-ресурсов, внесенных в реестрах организаторов распространения информации. Да, то есть это к мессенджерам, к социальным сетям, работающим на территории России. То есть к ним определенные требования. Я думаю, что пора уже, мы занимались этим, создавать свои мессенджеры и класть на все эти требования и общаться только по своим системам. Потому что здесь, по крайней мере, будет гарантия, что ключи не отдадут ФСБшникам. А вот суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии по делу о разжигании розни. Да, то есть таким образом Владимиру Квачкову придется еще сидеть два года. Но, надеюсь, не придется, потому что я думаю, что мы его освободим. Тут мне фотография понравилась, которую опубликовали. Такой очень похож на плакат. Вот сейчас я вижу на плакат, помнишь, который посвящен голоду. Там старик поднимает руки, там «Помоги» внизу написано. Там старик там не в кандалах, и руки у него открыты. А здесь... Он в кандалах, а руки в кулаках. Очень хорошая фотография такая. Ну, характеризует его достойно. Очень достойно характеризует. Так что, я думаю, Квачков окажется на свободе при нынешней власти, потому что если эта власть продержится два года. То Кувачков получит еще 5. Если 5 она продержится, то Кувачков получит еще 50 лет, понимаете? То есть его не собираются выпускать, и это совершенно очевидно. И выпустят только в одном случае про которые я не хочу говорить, поэтому я думаю, что мы все заинтересованы, и те, кто поддерживает Квачкова, и те, кто не поддерживает Квачкова, те, кто поддерживает Навального, и не поддерживает Навального, те, кто поддерживает Мальцева, и не поддерживает Мальцева. в общем, все, все, все заинтересованы только в одном, в скорейшем, падении режима Путина, исчезновение этого режима, любым доступным для нас путем. Я вот... Только недавно кто-то сообщил, провели социуху по поводу, в Питере да, по поводу Путина. 85% хотят немедленно избавиться от Путина. 85% немедленно хотят избавиться. И там говорят, вот Питер это город революции. Ну там тут, тут хорошо, в Питере 85%. Ну что ж, пырловки 85% будет за Путина что ли? Ну прекратите. По поводу... А опрос... что будет с пропиской? Прописки не будет никакой. Какая нахрен прописка, я извиняюсь. Прописку еще отменили при первой революции в первом году. Так. По поводу голосования э, можно... Э, вот э, нашелся еще один опросник по поводу того, кого поддерживают э, люди в России. И он совершенно независимый. Его мы случайно обнаружили, но там фигурируют имена Навального, Мальцева, Единая Россия, КПРФ, Парнас и Новая позиция Да, и сколько там? И вот э, по статистике по этому рейтингу на первом месте 25% за Навального, второе место Мальцев 9%, как ни странно, на третьем месте Единая Россия 5%, с 5%, КПРФ с четырьмя процентами, Парнас с тремя и новая позиция с двумя процентами. Очень хорошо. Причем Какой это ресурс? Ресурс называется «Агония Ру». Ну что, призовем тогда сторонников голосовать там? Конечно. Причем не только сторонников Мальцева, сторонников Навального и так далее. То есть там должно зашкаливать. Мы вместе там, новая оппозиция Мальцева, Навальный, должны там парнас, конечно. 99,9% в периоде процентов иметь. Просто 99,9%. А остальные все там уже погрешности. Причем неважно, я говорю, я как вот своих сторонников, так и сторонников Навального агитирую. Это не принципиально. Нужно, чтобы большинство было за нас, большинство было против них. Вот это главное. Вот после отравления 129 человек в Томской области закрыт парк Околица. Да, сразу же вспоминается, помнишь, как этот, э, Господи, бомбараж, там говорит, а водичка с площади или Соколица? Вот очень похоже здесь Соколица, водичка, 129 человек отравились, 27 пишут пока еще в больнице, причем странные цифры, пишут 24 госпитализирован. другая статья 27 по-прежнему остаются в больнице. Значит, увезли больше людей в больницу. Вот Как-то они не могут определиться, но водичка Соколица это... Я говорю, еще в бомбараж об этом говорится, что <смех> нет, не, не надо. А или там наоборот Соколица была хорошая, с площади была плохая, Соколица там, а я все перепутал. А здесь ведь наоборот, мир перевернулся. Врач... Повторите, где голосовать? Портал называется Агония.ру. Агония.ру портал. Тюменские врачи спасли Ссылку, ребенка. Ссылку, где голосовать надо сказать, чтобы скинули сейчас. Да, повесим тогда в описании под видео. Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы. Представляешь? Вот это у нас очень клево получается, спасать тех, кто проглотил детей. Не, ну хотя бы такое, я думаю, что еще год путинщины и этого не будет. Но вот что-нибудь выковырить? у нас вот запросто, я по себе знаю, я, я был маленький, мне год четыре было, и мама горох на противне такой э -э посушила. Я взял горохную в нос засунул. зачем, не знаю, Но ну, маленький был совсем. И ну, мы куда-то гости собирались, со а в носу горошин попробовали вымыть, ничего не получается, Мне отвезли в поликлинику. А поликлиника была, сейчас там КГБшники сидят, представляешь, то есть это или то есть вначале была поликлиника, потом это стало здание А, да, да, это было здание МВД, а потом всех ментов выгнали, теперь это все. КГБ, не просто, вот там, ГБУха была при коммунистах, один подъезд, представляешь, на улице Дзержинской, сейчас вот по улице Дзержинской все это здание ГБшное, и плюс еще вот ряд зданий, которые вокруг, и в том числе вот эта поликлиника, где мне вынимали горох, и, и я помню, врачи эти очень удивились, когда они мне выковырили горох, я им сказал «спасибо». Они были потрясены, потому что они какие-то там адские мухи совершили. Подвергли меня адским мукам, а я вроде как это поблагодарил их. В Обседской районе девушка ушла из лагеря змеиное ущелье» и пропала. Ну, будем надеяться, что она найдется, эта девушка. Так что, как ее зовут? Влада Киселева. Влада Киселева, 16 лет, рост 172. Так что те наши зрители, которые там, обратите внимание. Фотографии у нас нет, но наверняка где-то есть. Фотка. Девушке, наверное, помощь нужна. Двое машинистов задержаны в Петербурге за растрату топлива для локомотивов. Ну, классика. Это классика. Я думаю, что Сейчас уже можно задерживать всех и не ошибешься, потому что ну, где-то зарплату не платят, где-то вообще жуть какая-то, какие-то кредиты, все погрязли в долгах, поэтому тот вариант, как с а, днем радио, помнишь, когда они застряли, потому что половину топлива а, капитан продал, а другую половину а, старший помощник. И говорит, половина и половина это по-любому целое мне что то рассуждает? Житель Свердловского города, Верхняя Салда, совершил самоубийство в прямом эфире. Представляешь, то есть, вот ты что, дошел прогресс, как говорят? На пушке леса он установил телефон и совершил самоубийство перед камерой. Вот такая печальная история. То есть такой смертельное селфи. Жуть, конечно. А вот москвич, помнишь, мы говорили, что нашли двух мужчин в тела в коллекторе. Вот сейчас обвиняют некого москвича, который убил их из ревности. Представляешь, какая прелесть. То есть ревность могла заставить вообще полмосковым убить. Такое дело. А вот ЦБ начинает выпуск полимерных денег. Ну, а что, чем-то надо развлекаться. Полимерными деньгами будут развлекаться. То есть они не совсем полимерные, они какие-то пропитанные. 200-рублевая банкнота будет. И памятный купюр к чемпионату 2018 года с использованием пластика. Ну, в каких-то азиатских странах уже давно вообще из, из, из обычного пластика. Даже без добавления бумаги делают, да? Где По ну, Вьетнам. Вьетнаме Пластиковые да. деньги Я знаю что Подделывают мелочи пластиковые Мы на налетели Нам сдали мелочь А части были Не железные Монетки а пластиковые Так что Андрюша Такую монетку себе Забрал на память Представляете пластиковые монеты Которые прям позолоченные Все нормально только Понятно, что это пластик. И понятно, что она фальшивая. Ростат заявляет, что реальные доходы граждан падают четвертый год подряд. Да, Путин заявляет, что растут доходы граждан. Мы уже говорили об этом. То есть, я так понимаю, что Росстат очень настаивает. Было заявление вчера, что падают доходы в этом году. А теперь заявление, что все четыре года падают. То есть Путин настаивал в том, что растут, а Росстат настаивает, что падают. Понимаешь? То Кто есть падает? там прям противоположные Виктора это очень забавляет. Почему? Потому что мы же понимаем, к чему идет дело. То есть Вова уже особо сильно даже свои не боятся. Что-то у меня устарчит, я вот увидел. У АСУС отклеивается. Эксперты прогнозируют к сентябрю рост цен на лекарства на 5-20%. Ну, если они прогнозируют на 5-20%, значит будет 100%. Значит, понятно, особенно если делались заявления официальные. Они делаются сейчас. Значит будет рост цен на лекарства. Зашкаливать этот рост. Бывает, что а вот большинство россиян заявили о необходимости разумно тратиться на свадьбу. Ну, иными словами, большинство россиян сказали, денег нет, мы держимся, жениться надо, да, но бабла нет, поэтому разумно будем. То сейчас такой тренд пойдет, разумная свадьба. Фотографию, я помню, прилепила откуда-то. В Твиттере у меня есть, кстати, совсем недавно, там какая-то советская свадьба, жених, невеста, стол покрытый этими газетами. Ну и что-то там ну, очень скудное такое. Это вот то, к чему мы возвращаемся. Вот назван размер среднероссийской зарплаты. Ну и какая же средняя российская зарплата? Вот я даже не интересовался, представляете. Но я уверен, что это гораздо больше 30 тысяч. Наверное, ближе к 40. Сколько 39 это? 39 тысяч 355 рублей. Видите, это я как угадал. 40, то есть. 40 тысяч. Вот средняя российская зарплата. То есть взяли все регионы, ну и все там сплюсовали, потом поделили. 40 тысяч. Вот вы мне скажите сколько из людей, которых вы знаете, получает хотя бы 30. Я не говорю про 40. Но не проживает в Москве. Но там Москва, Питер. Вот в регионах сколько людей получает 30 тысяч. Если под 40 тысяч средняя зарплата по России, то, насколько мне память не изменяет, майские указы Путина. До 2017 года нам обещали учителям, не нам, а учителям и врачам среднюю зарплату по России. Так что учителя с врачами могут идти смело требовать 40 тысяч. Майский указывает. Ну ты же выполняешь вол там, или кто там, кого-то там определил, выполняльщики. Учителя с врачами должны получать сороковник. Где они получают? Вячеслав Мальцев, вы популист Ну, слава Богу а, а кем же мне быть? Хорошо, не вор и жулик То есть вы сказали Вячеслав Мальцев, вы вор и жулик Ну, мне было бы как-то обидно, потому что я не вор и жулик А популист Что в этом плохого? Что плохого? Популус, а народ Причем Мы же говорим, что В латыни есть очень много названий народа. Я говорю, когда учил, то знал 14. А их гораздо больше. Так вот, Пополс, это какой народ? Ты знаешь? Вот, Нет. Ну да, конечно. Это СПКР. Во имя Сената и народа Рима. Так вот, Пи это как раз Пополс. Это народ, который голосует. Народ, который принимает решения Народ, от имени которого действует То есть, если нация Это все люди Все люди, независимо нация да, То Пополосы, это вот Конкретно вот эти, вот, которые Принимают решения, которые Голосуют, выбирают и все такое ну, Активные, Ну, не активные, а имеющие Определенный статус, так как назовем Понимаешь? Потому что Риме же Не все могли голосовать вот наш сторонник пишет в Нижнем Новгороде проезд подражал сразу на 45%. процентов звездец. Какая прелесть, да? 45%. процентов. Ладно, 4,5%. Сорок пять процентов. Нормально, а что? Хорошо, мне на 450%. Панфилова призвала молодежь тормошить избранных депутатов, чтобы они хорошо работали. Вот, предположим депутаты будут хорошо работать вот хотелось бы спросить панфиловой а это как Ну вот сейчас этот безумный принтер да выпускает там я не знаю там по 70 законов ежедневно да, ну, законов постановлений там так далее всякой байды там. хорошо это 700 или 7000 хорошо это в каком... В каких величинах? Как, как Райкин, помнишь, говорит, вы мне вначале скажите, чего и сколько. Помнишь, да? Он говорит, он говорит ты когда? Это, ты, ты сколько сегодня сделал? Подсказываем кирпичей. Не, не кирпичей. но подсказывают деталей. Нет, не деталей. А чего? А того, что ты должен был сделать. А чего я должен был сделать? Вот, вот так и здесь, как у Райкина. Что они должны? Как? Они должны хорошо работать. Как Володин их пригоняет, они садятся там, как военные сидят, сидят, как военные поднимают руки, ну там, или вот эти штуки в дырки засовывают, и все. И проходит какой-то закон. Или это надо ускорить? Или замедлить. Что значит хорошо? Вот хорошо будет, когда их просто не будет. Они пойдут нафиг по-братски, да? Ну и все, и вот будет классно. И когда народ сам сможет голосовать без всяких депутатов. Ну, не так хорошо, но все равно хорошо будет, если у народа будет возможность избрать тех, кого он хочет. Без всяких единых России путинских. А вот эти, кто сейчас там сидит, их просто запретить. Все. Ну, я имею в виду их партии просто под запрет поставить. Потому что они уже как-то нарисовались так, что в общем-то их не должно быть. И тогда тоже, да, у народа будет какой-то какой-то стимул. А когда вот Панфил лучше всех знает, что депутатов никто не избирал, что все нарисовано. И что тогда? Как они должны? Для кого они должны работать хорошо? Конечно, для того, кто нарисовал. Ну, не для тех же, кто ходил, там голосовали или вообще не ходил. Проголосовал минимальное количество на тех госдумских выборах. Нарисовали максимальное. А голодец заявила, что правительство включило в бюджет финансирование строительства Калининградского онкоцентра еще на два года. Да, то есть за два года этот онкоцентр построит? Говорят, нет. Тогда как? Вот включать на два года. О чем речь? То есть, либо нужно включать, чтобы от начала и до конца построить, чтобы был финансирован, либо как-то иначе. В противном случае это коррупционная схема. Вот столько построили, а столько осталось. И начинают искать пути. А как бы добыть у бюджета денег да, на капитальное строительство? Расход на капитальное строительство... Утверждает Дума. Да. Там комиссии всякие, подкомиссии, да, под отделы по очистке города. Там нужно как-то решить, чтобы вошло это. Входит у тех, кто в доску свой. Соответственно, те, кто в доску свой, они потом в доску делятся со своими. Все нормально. Вот как раз по поводу того, чем занимается Госдума. Что она не поддержала инициативу об уравнивании букв Е и Ё в документах. Представляешь, какая прелесть? Вот какие они борцы. Панфилов сомневается, что они хорошо работают. Видишь, как хорошо работают? Не прошло. Но, пасаран, Ё-Ё, е не пройдет. Да? За ё там лягут кастями и вот они переводят стрелки часов правители я имею в виду Госдума точки над буквой е пытаются куда-то там пришпандорить да вот чем люди занимаются mm -hmm. понимаешь вот чем люди занимаются Ты у вас понимаешь? вопросы платные фотоствола нет, почему платный вот я ответил я, я отвечаю на ваш бесплатный вопрос, бесплатный как помнишь про Средиземноморье а, как он называется волшебник земноморья ну, фэнтези, так да, вы кстати очень неплохое и там дракона, они там удерживают магическими какими-то силами. И он говорит, у вас есть два вопроса, задавайте. Они говорят, а почему не три? Он говорит, потому что это был первый вопрос, и я вам на него ответил. Такая была замануха. Вот так и здесь, да? Вот Я так. вот ответил на ваш бесплатный вопрос. Еще в чате подсказывают. Слава, скажи налогоплательщикам, что шалман называемый думой обходится нам более триллиона рублей ежегодно. Да, о чем говорить, это все знают. И сейчас важный очень вопрос, который мы готовим все-таки к первому сентября. Но, видишь, все начинает развиваться гораздо раньше, вот как сегодня с э, Камским, с этим шинным заводом. Ну, то есть, если они людям не платят денег, ну, давайте мы не платить, с какой стати? То есть, сейчас нужно поднимать движение, чтобы не за ЖКХ, а вообще ни за что не платить. То есть, живем, они пытаются жить за наш счет, ну, пусть попробуют. Мы не хотим, чтобы они жили за наш счет, не надо им ничего платить. И вот я думаю, что нужно продвигать эту идею, обсуждать в интернете, закидывайте это в Твиттер, в Фейсбук, в чатах, общайтесь, привлекайте как можно больше людей. Нам нельзя им давать ни копейки по возможности, то есть ничего не надо им платить. Мальцев, а вы на кого работаете? Я на народ России работаю, еще сказать, на себя, на свою семью, на своих товарищей, соратников. На кого я, работаю. я думаю, что это заметно. И вот нам еще тут в чате просят поддержать и прийти на суд к, к организаторам протеста 26 марта. Марта Виталия Флиганова. Это будет в Петрозаводском суде, будет проходить суд над ним 23 августа в 10 часов. Утро. Угу. тут некто супер, я так понимаю, супер идиот. Так вот пишет. Мальцев предатель России. Интересно, кого я предал в России. А? Дебил. Это вот так выглядит настоящий дебил. Понимаешь, то есть как... И... можно осла по ушам, да? Узнать, да? а вот дурака по словам, вот это вот точно старая древняя мудрость, вот это вот чистый дурак, представляешь? Да, вот еще тут подсказывают, что наш э, достопочтенный, да, вот президент разрешил Минобороны изымать земельные участки для своих нужд. И он предоставил Минобороны право изымать. Эту землю для госнужд. Ранее изымали землю для госнужд А, ранее изымали землю для госнужства разрешали ФСБ и ФСО, а теперь еще и Минобороны разрешили для своих нужд забирать у граждан. Да. Но ты пропустил, мне кажется. А, нет. Это в чате нам, Да, да. Ну нет, это просто, но у нас тоже вопрос будет сегодня про Минобороны. А в Госдуме предложили обязать уволенных чиновников отчитываться о расходах. Вот все, теперь сейчас их обяжут, и они побегут все отчитываться. А если они не отчитаются, тогда что? Санкции какие? Ничего. Да, очень весело, конечно. У них все это отнимут, имущество. Нет, не отнимут. Тогда это не имеет ни малейшего смысла. Путин и Медведев осмотрели новый образовательный центр в Севастополе. Да, ну, видишь, встретились Путин и Медведев в Севастополе, пришли образовательный центр смотреть. Все так замечательно. Ну там надо, я думаю, было им показать единство такое, единение Путин с Медведевым в Севастополе. Такое нагромождение. Нагромождение всего, да, то есть упорствует в ересе, называется. Так вот, все говорят, что надо отправлять нафиг Путина. Некоторые говорят, что надо катапультировать Медведева, да. Ну и логично было, что он его выкинул и сказал: ну, вот он во всем виноват там и так далее. Ну, другие говорят, что в условиях таких санкций. Необходимо этим друзьям Путину с Медведем дистанцироваться от появления в Крыму, а здесь они уже все, знаешь, это как э, та э, знаменитая картинка, помнишь, где с мороженым нельзя, на коньках нельзя и с животными нельзя, собака такая нарисована, перечеркнутая, стоит собака на коньках с мороженым, смотри, такая офигевшая, вот приблизительно здесь то же самое. Кстати, я в этой собаке очень часто себя узнаю тоже. Особенно сейчас вот мы как раз говорили о том, что с на коньках собакам нельзя. Ну вот это как раз новость по поводу того, что Путин разрешил обороне изымать земли под строительство своих объектов. Да, видишь, то есть да, это ФСО, ФСБ, там, ну а сейчас всем можно изымать под строительство объектов у кого хочешь. Приходи, отнимай, говорит, так, мы этот объект будем военный строить. Военный. То есть только что Миноборона раздала кучу земель, кучу объектов продали своим же там чертям, и теперь будут изымать, им же надо теперь. А потом снова рассчитывают продавать. Так и, и двигаться дальше. То есть вначале национализация в том приватизация и так далее отмел ну. продал продал продал российские космонавты успешно завершили выход в открытый космос а мы вчера про это говорили уже про космос да что это уже была информация у нас еще ну раз... еще раз поговорим в общем-то я так понимаю что это информация уже такая дополненные э, цупами всякими. Тогда был просто вчера э, сообщение, а сегодня вот тут прям столько цифр всего приводят. Такие прям молодцы, что ты говоришь и еще. Да, что Роскосмос принял макет космического аппарата для полета на Луну. Ну, видишь, макет принял. На макете они и полетят. У них есть макет авианосца, да, который будет построен в, в, в натуральную величину в 2030 году, если вы помните. Теперь у них есть макет космического аппарата для полета на Луну. Осталось только макет Вовы такой сделать, вот этого отправить на Луну. Да. А в, в макет, чтобы тут правил. Хотя он и сам как макет. И в Роскосмосе сообщили, что не взаимодействуют с КНДР. Да, но ну я бы удивился, если бы взаимодействовали. Тогда бы а толстенький вообще бы никуда ничего не запустил. Если бы они взаимодействовали с КНДР, он тогда мог шарахнуть куда-то вообще не туда. Вот тут нам присылают сообщение и в чате, и на почту. Добрый вечер, Вячеслав Вячеславович. Подскажите, пожалуйста, контакты соратников в Самаре в Самаре огромное количество во первых есть э, группы и вконтакте и где только нет в самарские там свяжитесь во вторых э, там проходят прогулки насколько мне известно ну, очень, очень много контактов вот сейчас в Самаре напишите видите человек хочет пообщаться Мальцев у него соратники три Трипова Мальцев и и него наверное его не понимаю, о чем речь. Если Мальцев и его соратники трепло всех вместе, вот видите, удивительный товарищ. То есть пишет сюда, где читают соратники и пытаются оскорбить всех. Ну, ладно, бы он как-то Мальцева одного пытался. А вот как, это же объединяет, когда всех оскорбляешь, а все. Нифига себе, вы ну, козел. Так. ВКС за неделю в 8 раз перехватили самолеты-разведчики в границы России. Ух, ебак. Ё... А вот если бы не перехватили, что бы изменилось? Что бы изменилось? Ничего. Вообще ничего. Понимаешь? Что значит перехватили? Летит самолет-разведчик. Какой-нибудь, я не знаю. РС-135, да, ну, черные дрозды уже не летают. Их вот он... в Кино показывают они там эти трансформеры, да, там бры, такие, ну какой-нибудь там допотопный Орион может быть подошел такой противолодочный там с какими то системным, вот и поднимается истребитель или 29-й, или су 27 подошел и летит рядом. Причем угрожающе близко, то есть мы, и, может случиться авария. И что? Ну, вот у него приказ у этого товарища, вот он его выполняет. Вот он пролетел. Вот не было бы самолета, он бы точно так же пролетел. Есть этот самолет. Он тем же маршрутом летит. Разница какая. Керосин попалить, нервы подергать и себе, и другим. Такой рок-н-ролл. И это же как подвиг. Восемь жест перехватили. Зачем? Они что... Радиолокационные не наблюдают его? Наблюдают. Может у них уже АРЛС нет. Не знаю. Минобороны РФ показала пуск ракеты «Калибр» с подлодки Севера Двинск. Подскажите контакты соратников во Франции. Ну Французские соратники тоже могут написать. Видишь? Игорь Ильин. Напишите контакт какие-то вот кто во Франции есть наши соратники напишите контакты в почту и у Игоря в почту напишите я перешлю ввмлцв 64 Да Калибра показали пуск с подводной лодки с Двинск Это значит это такое Это игра в Ким Чен Ина ну, Путин в последнее время очень хорошо научился играть в Ким Чин Ына. То есть, совершая всякие запуски такие, чтобы всем было страшно. Ну, как бы особо сильно никто, конечно, никаких калибров с подводного Севердвинск Северодвинска не боится. Ну, надо же постоянно это поддерживать. И в ВАТе, как Ким Чин Ын поддерживает в своей ВАТе такую, Готовность, рад, ты не смотрел это видео, как они там рассказывают, как они американцев там убьют и стреляют из автомата калашников, это массад. Они в это верят, понимаешь? Вот. И тоже здесь тоже. И там нужно показать, что ух, у нас агигей, и здесь, что все, о, молодец. Людям всегда надо что доверить. Да. А вот наш э, зритель подсказывает, может быть свою версию высказывает по поводу э, подводной лодки Кугольск, что она была торпедирована с американской подводной лодки это торпеды МК-48. Да, эту версию высказывалась неоднократно, и причем лодка вот, Толеда вроде бы заходила куда-то в Ирландию там на ремонт и так далее, или в, или в Норвегию, даже я уж не помню куда. Норвегия. В Норвегию, да? Вот. Ну, так это или не так, не знаю. Узнаем, и, все. Есть он и другие версии, да, что ракета была на самом деле из Петра Великого. И по, по ошибке попал не в ту цель. Такой тоже есть, такая тоже версия. Двое уроженцев Чечни задержаны в Москве за хранение тротила и гексогена. Видишь, какие, какая прелесть. То есть, все... Всех поймали, арестовали. Я думаю, что сейчас их начнет появляться очень много таких задержанных. Потом что-то взрываться начнет. Ну, Вова к выборам готовится. Кто-то написал, ищите по подвалам гексоген. Вова готовится к выборам. Ну, а как же? Чтобы Вову избрали... Ну, тут пол России надо взорвать. Мать чеченского певца Залимхана Бакаева подала в полицию заявление о его пропаже. Ну, мы что найдется, но как-то вот очень много людей там пропадает. Вот э, СПЧЕ проверит, пишут информацию об избиении в Чечне родственников задержанных молодых людей. Если помнишь, э, задержали двух молодых людей, которых обвинили в том, что они там, в каком-то незаконном вооруженном формировании состоят это а, Магомеда Тарамова и Джа Малая Тазбиева Даз вот их задержали они вначале признали вину но ну, мы понимаем как признают вину то есть пинают как футбольный мяч одевают слофановые пакеты ну в общем и, и, так, далее, и так далее а затем заявили в суде что показания под пытками были даны ну и это естественно Потому что так оно и было наверняка. И жители поселка, в котором они проживали, родственники, написали письмо Чайке, чтобы там разобрались. Ну, логично, да? Этих жителей вытащили в полицию и избили. Ну, чтобы они больше писем чайки не писали. Я думаю, там от Чайки позвонили, сказали, вы что там офигели, от вас какие письма пишут? Вы там с ними разберитесь, чтобы они больше писем не писали. Жесть, конечно, что происходит роста. Россия и Турция обнули, обнулят торговые санкции. А помидоры? Вот вопрос. Будет ли там освобождение от помидорного кордона? Да? То есть кордон для помидоров жесткий, быстрый. И вот тут неизвестно. Хотелось бы узнать поточнее. И Россия впервые поставить вертолеты к 32 в Таиланд и Турцию. Вот в Турцию все поставлять, начинает Турцию. Инвестиции России в турецкую экономику составили 10 миллиардов. И об этом заявил Новок, как о чем-то прям очень хорошем. И что вот 10 миллиардов долларов. А в России 10 миллиардов некуда инвестировать? Некуда в России инвестировать, то есть... Все, все дороги построены, железных дорог столько, мам, не горюй, да, то есть сколько вот был при коммунистах, столько и осталось, да? мосты все есть, я не знаю, что там только, в городах все нормально, ничего не надо делать, 10 миллиардов можно было и в России смело инвестировать, и я думаю, что получить прибыль гораздо больше, если делать это правильно. прилетевшим из Турции в Россию туристам измеряют температуру. Говорят, нет никакого, да нет, какая там эпидемия, нет никакой эпидемии, но температуру всем меряют и, я так понимаю, вот пишут, что пассажир с признаками заражения вирусом как САКИ, будет направлен на медосмотр. То есть, вроде такого не выявили, в чем я сомневаюсь, конечно. В Анталии после конфликта с полицейским госпитализировали россиянина, в общем, говорят, там с полицией подрались в магазине, ну, бывает, и российский турист умер в пятизвездочном отеле в Турции, я говорю, сейчас это прям на раз, сердце плохо стало, вчера, кстати, турецкая дама в самолете умерла, и вообще очень много там что-то смертей таких, которые такие скоропостижные, необычно. Эрдоган призвал соотечественников ФРГ голосовать против Меркель. А, представляешь, если бабку изберут, она... А если не изберут, я говорю, новые придут Эрдогану вообще тогда кранты. Просто кранты, потому что если она для него плохая, то те, которые там ломятся, они вообще ножи точат. А там националистически настроенные товарищи, то есть Эрдоган там близко не подойдет. МИД РФ назвал провальной антинаркотической кампанию США в Афганистане. Да, я не знаю. Антинаркотическая кампания США в Афганистане – это наркотическая кампания РФ в Афганистане. В России, да? РФ в России, вот что это такое. Потому что провальный, да, для Америки прям жуткий провал, что... Громадное количество героина везут в Россию. В Америке-то что? Ну, везут и везут, и наплевать им. А в России люди помирают. И почему России совершенно это пофигу? Ну, понятно почему. Потому что это, эти наркотики возят практически официально. Вы сдалеки от мысли, что под 100 тонн героина таджики привезли в желудках. И в прямых кишках, да? Там такой жопы не найдешь, чтобы 100 тонн привезти. Понимаешь? Поэтому, самый главный жопа, это в Кремле. Вот она весь этот героин сюда тащит. Сирийская армия при поддержке ВКС России окружает боевиков ИГИЛ. Да. Все окружают и окружают. Я так понимаю, что этими словами хотели сказать, что ВКС России разбомбили окрестности Акербата. Что там в этом Акербате теперь, не знаю, как в том анекдоте, да? Что там в Воронеже творится. Вот... Ну, естественно, нужно обязательно рассказать про неких ИГИЛ. В Женеве представители Представителями М, Министерства, Министерства обороны, обороны да. и сирийской оппозиции подписано соглашение о прекращении огня в Восточной Ульте. Ну это уже кое-что. Ты понимаешь, это уже кое-что, потому что когда они что-то там в Астане подписывают, это очень смешно выглядит. Здесь хоть в Женеве какие-то реальные там... Ну, реальная сирийская оппозиция, что-то они там реально, в общем-то, договариваются. Это не останавливается. Значит, тут какие-то шаги есть навстречу. Задержан четвертый подозреваемый в совершении терактов в Каталонии. Там вообще ничего не понятно, кто задержан, кто не задержан. Перехватали кучу народу перестреляли еще больше вот. И подозреваемый один, которого документы нашли в машине, он сам явился в полицию, потому что его стали показывать по телеку. Ну, То есть та же самая ситуация, что в метро Питера. Когда человек показывает, говорит, вот он террорист, а он быстрее бежит в ментовку и правильно делает, чтобы его не, не, при, не пристрелили. Потом пристрелили, скажут, что он был террористом. Мы его убили. Так и здесь тот человек тоже оказался, я так понимаю, не при делах, на месте э, происшествия нашли его документы и он тут же прибежал. оказалось, что он живой, здоровый и что он, его там не было. А вы вот как раз по этому поводу э, было несколько достаточно красноречивых заявлений со стороны э, МИД РФ по поводу вот этих терактов. Опять же, они заявили, что ряд стран Запада не хотят сотрудничать, несмотря на теракты. То есть, они смысленно намекают на некую свою заинтересованность. В том, чтобы на них обратили внимание, и очень четко прослеживается странная взаимосвязь что никто из ни из одной из террористических организаций не заявил о, своем, о своей причастности к этому. А ИГИЛ заявили уже? Ну, а. ИГИЛ, они сразу, они, не они. Понимаешь, что ИГИЛ на самом деле, это может быть все что угодно. То есть это вон на Лубянке сидят в подвале люди на компьютерах. И называются там различными мусульманскими именами, пишут кого угодно, могут сагитировать, где угодно, что угодно взорвать. То здесь все делается на дистанционке. Если человек владеет вопросом, и если у него есть определенные возможности не попасться, а у спецслужб они есть, то спровоцировать каких-то людей с воспаленным мозгом на вот такие поступки, это вообще очень просто. Очень просто, знаешь. То есть если это делать массово, да еще при поддержке психологов определенных, то есть когда разработаны целые схемы, поэтому неудивительно, что Вова там, что он там заявил о том, что пока терроризм... Мы опять призываем ЕС к сотрудничеству. Да, странно, он вот взрывает ИГИЛ, а Вова призывает к сотрудничеству. И при этом он заявляет, что Запад должен привлечь РФ для борьбы с международным терроризмом. Ведь... У РФ есть рычаги влияния на ИГИЛ. А далее РФ говорит, а также мы. А как же мы вам поможем, если вы на нас санкции постоянно накладываете? Ну да. Вот число пострадавших при теракте в, Барсал, в Барселоне выросло до 100, ой, до 100 человек, да. В Каталонии обезврежены несколько предполагаемых террористов, но цифру мы потом узнаем, потому что там тоже наверняка какие-то наказания невиновных, награждений, причастных, как всегда. в Четыре стадии процесса любого. да, Это шумиха, неразбериха, наказания невиновных, награждений, непричастных. Четырех террористов в Каталонии застрелил один полицейский. Видишь, ну, молодец такой, хорошо стреляет. Ну, как-то он их застрелил, я так понимаю, позже того, как они передавили всех. Ну, второй, да, второй сзади теракт прошел. Ну, это, значит, город Камбриль, Камбрильс. Камбрильс, да. И вот в этом камбрильсе тоже какие-то на фургоне товарищи, в кавычках, задавили пешеходов. Два человека тяжело ранены, пишут, трое получили легкие травмы. Но уже написали, что один скончался. И значит этих террористов тоже постреляли там. И пострадала россиянка при интеракте в Испании. Да. Но ну, я так понимаю, что она, вот пишет, умер террорист, который в Камбрильсе в этом был задержан. И россиянка, я понимаю, пострадала так, что ее отпустили. Ну или просто ее не могут найти по больницам. Такое тоже было у нас, помнишь, когда сказали, что... Российское посольство заявило о том, что оказали помощь и отпустили, оказалось, что человек погиб. Просто в больнице, куда отвезли, не могли найти, а потом умерла в морг и, и все и там сколько-то дней-три, что ли, дня тогда искали. А вот жительница Мельбурна Джулия Монако сказала, что пережила уже три тракта за свою жизнь. В Лондоне, и в Париже. Париже и в Барселоне. То есть, нужно орден Джулии Монако такой сделать. Я думаю, что это нормально, да? То есть бывает такое понятие, как виктимность в криминологии, да? и у этой виктивности есть причины и условия. Но есть ну, то есть, там лицо определенной социальной группы, да, или там определенного рода занятий, или еще что-то, и так далее. Вот накапливаются, накапливаются, и можно плюсики рисовать, там вот виктивные, виктивные, виктимные, в конце концов, то есть получается такая пирамидка только кверх ногами. И... В общем почти стопроцентный приговор Но иногда такие люди проскальзывают и проскальзывают всю жизнь То есть он супер виктивный, а ничего с ним не случается да? Он как вот между струй проходит А бывают люди, которые ну, абсолютно невиктивные по вот классической схеме, если смотреть Но, как говорится, не в то время и не в том месте Вот как вот эта Джулия Монако а, очень часто же, женщины такое бывает. Вот как в фильме невезучие, Помнишь фильм с Пьером Ришаром? Ришаром там девушка такая была, которая не очень везло, И то украли, то там э, на самолете что-то она там упала в конце концов. Они встретились в больнице где-то в лесу. Там. Вот, и когда эту фотографию девушки показывали обожженному индейцу, помнишь, он кричал, им так показывал. Так и здесь, так что Джулии Монако не очень сильно повезло, а может быть и наоборот очень повезло. Ну, она жива, три теракта пережила и во всех трех актах осталась жива. значит для чего-то она здесь еще нужна. Пишет повисла. Когда придете к власти, сделайте метро бесплатным. Безусловно. Во-первых, метро ни в коем случае не отработает тех денег, которые э, нужно на э, то, чтобы там все реконструировать, привести в порядок. писать какие нужны вложения. Поэтому эти смешные пятаки. Невозможно сделать там супер высокую цену на метро, потому что это просто э, ну, идиотизм. Да? А низкую цену ставите какой смысл Ну, какой смысл оно все равно будет убыточно то есть просто нужно взять убытки на себя и все какие проблемы то есть а то а так это будет это вот столько убыточно а столько не убыточно то есть на другом возьмем гораздо больше вот эти вещи их вообще трогать нет смысла то есть это бонус живешь в россии все метро бесплатно да? Там, трамвай бесплатный, троллейбус бесплатный Те деньги, которые Мы миллион раз это рассчитывали То есть бюджет выделяет Деньги там всяким этим Троллейбусным, трамвайным Всяким управлением там, На, и в основном это муниципальное предприятие, На там, ветеранов, инвалидов там, На все группы, кого они должны бесплатно Возить И получается, что они могут За эти деньги возить всех причем получается как, им задерживают эти деньги, вовремя не платят, они прекращают эти группы возить бесплатно, а потом им возмещают за весь срок, то есть они возили эти группы за деньги, а им возмещают такой маразм. И потом там, никогда, там ни один бухгалтер не разберется, потому что это маразм. А когда все четко, вот стоит это столько, вот вам дали столько денег, ну все, работайте. Если что-то не хватило, украли, ну идите, садитесь, какие проблемы. смысл нет, понимаешь, это вот я вижу, что это сейчас в муниципалитетах и в капиталистических странах, в которых опыт работы там колоссальный. С финансами, со всеми делами. Они, они тоже ушли давно от этого. Ну, что там башляют и все. кого Но не везде, конечно. Но. Такой опыт уже есть сейчас в мире. Олег. Если уж если есть, извини, опыт бесплатного электричества да, в дома, то уж все остальное. Олег спрашивает. Здравствуйте, Вячеслав. Вам пишут столько вопросов. Планируете ли вы посвятить целую свою передачу ответа на наши вопросы? Да, наверное, давайте сделаем. Пишутся... Евгений Чиньков, Слава, мне кажется, ты слишком переходишь на частности. А вы знаете, это очень правильно, это очень важно переходить на частности, потому что когда люди говорят об общем, в общем мы там гей-гей. Э а нужна конкретика. Когда мы же понимаем, вот, про меня же никто не скажет, что я не владею каким-то вопросом, который связан с государственным строительством почему? потому что я говорю конкретно а если я буду говорить в общем то это будет очень некрасиво смотреться потому что тогда будет предположение что мы не знаем что делать мы знаем что делать по каждому конкретному случаю нам пишет Китай новую фишку ввел в июня бесплатно регистрируют русские ИП и юрлица, все финансируется из бюджета Китая. Как он такое? <с> Нормально. <с> <с> <с> Нормально. <с> Китайцы знают, как, как делать э бизнес, как делать финансы. Если российские юрлица бесплатно там э э регистрируют, а через границу это делается с большим трудом, да, э то российское юрлицо, которое зарегистрировано в Китае, оно будет в России китайским юрлицом. Да? И будет делать, работать э, по путинским вот этим декретам, без всяких налогов и без всего. Представляешь, какая прелесть? То есть ты живешь в Хабаровске, там напротив какой-то город, там зарегистрировался там, и все, и работаешь в том же Хабаровске. Я вообще жопу не оторвал там документы туда-сюда. Слетали ни налогов, ничего не платишь. Можно лес пилить, что хочешь делать, и все нормально. Китайская ферма. А, тут спрашивают, а почему в Европе тогда такой дорогой проезд? Ну, Европа такой путь выбрал. Ну, опять же, мы говорим, что я думаю, что они э, вскоре уйдут от этого тоже. Мы, как мы видим, что э, в конце концов все двигаются в одном направлении. То есть... Тот проезд, который в Европе, это еще остался, это так сказать рудим, рудимент такой хвост, да такой хвост. Игил взяла Да, но это уже это, это, уже ушли от Игил. Давай, ты башня погасла погасло в памяти о жертвах терактов в Барселоне. Я говорю, да, она большая часть времени должна в темноте стоять только терактов. Франция усилила контроль на границе с Испанией после терактов. Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет ну не знаю не знаю тут видишь кого еще Цукерберга потом Айлон Маска отсутствует видишь так что я бы проголосовал за Маска ну, или за Цукерберга, конечно. Один человек был убит в результате серии нападений в финском Турку. Самый спокойный результат. Да, в Финляндии всегда было спокойно. Тут Сейчас вот вспышка, несколько нападений с ножами там произошло. Но надо больше информации. Один человек погиб, и двое ранены. Жуть какая-то даже в Финляндии. Национальной гвардии Украины создали спецроты для алкоголиков. А вот пишут, и китайские банки кредитуют юридические лица под 3% годовых. Все, в общем-то. Представляешь, то есть бизнес скоро уйдет весь туда. Нас гвардии Украины создали спецроты для алкоголиков. Прикольно. Так, представляешь, человек, вот я тех подразделений, в которых служил, там пьющих людей практически не было. Вот только в одном подразделении один человек был пьющий, ну, периодически так он что-то выхватывал, да, и не было у него компании. Для алкоголика очень важно. Компания, да. Ну, не алкоголь, для пьяниц. Представляешь, что сейчас всех пьянчук там в одно подразделение, и это что будет? А будет беспробудное пьянство, да, <связать> реабилитацию отправляют. Ну и, да, рейтинг. реабилитация такая, знаю. Помнишь, как вот он? <связать> Помнишь, в операции и другие приключения Шурика. <связать> <связать> <связать> вот. О, это кавказская пленница, кавказская да, пленница. Что, да, да, да, да, да, да, да, кавказская пленница. Евросоюз даст Украине 100 миллионов евро на реформу госуправления. Да, госуправление, как дорого стоит. Я думал, что реформа госуправления, наоборот, сокращает средства, а не увеличивает. Видишь, оказывается, нет. И в Киеве назвали стоимость европейского плана маршала для Украины 5 миллиардов долларов ежегодно. Нормально. Причем это вот замкнутый круг, представляешь, если ä, не проводить реформы, то будет коррупция и все деньги будут расхищаться, да? А если давать деньги на реформы, там коррупции и все деньги расхищаются, то, ну и так далее. То есть, то есть, если ты даешь деньги, то они расхищаются и и будет коррупция и никаких реформ. Да? Если ты не даешь деньги, то все равно никаких реформ не будет. Поэтому как-то нужно что-то еще дополнительно к деньгам прицеплять. Ну ведь так? Литовский регулятор готовит санкции против российских телеканалов. Да, видишь, какая прелесть. Российские телеканалы там в Литве. А у нас, кстати, из Литвы очень много людей смотрят. Очень много людей смотрят из Литвы, из Латвии, Эстонии. Наших людей. Я э, хотел бы обратиться как раз к ним, к Привалу. Там, чтобы они свои власти немножко там э, потрясли, немножко Своих представителей парламентов, да, правительств и так далее. Объяснили ситуацию, которая у нас возникла, что вот сейчас есть канал «Артподготовка», да, который как, я не знаю, как, как гроб этого Паганини, да, как гроб с телом Погонини мечется по всему миру. И нет пристанища, и везде враги Путина мне посылают этот канал нафиг. Говорят, не, не, ребят, это не к нам, это не с нами. Это вы там. И поэтому хотелось бы, чтобы вы поговорили со своими властями. Не желают ли они в том числе, они очень хотели помогать, антипутинским российским СМИ. вот Не хотят ли они помочь антипутинскому российскому СМИ, создав штаб-квартиру артподготовки на своей территории? Ничего не надо. Только политическое решение. Ни денег не надо, ни помещения. Мы все сделаем сами. Нам нужно политическое решение. Чтобы они сказали, да, мы готовы, вот, пожалуйста, эти люди там борются с Путиным и мы готовы, чтобы они у нас присутствовали. Поэтому те, кто проживает в Литве, в Латвии, в Эстонии, я прошу вас, сходить там в свои парламенты, правительства, переговорите, тряханите их, скажите, что же такое. Люди мечутся по всему миру и не могут найти пристанище. В Латвии запретили продажу российских конфет «Мишка косолапый». Да, ну я так понимаю, что в Латвии есть конфеты такие же, которые э, выпускали там еще при Советах, то, в той же самой обертке. Сейчас это уже какая-то западная фирма этим занимается. И, то есть нажла касань на камень. Одинаковый внешний вид у конфет, потому что э, на мишке салат мы картина Шишкин, да, там медведи в сосновом бару, она называется, да. Вот и, и там тоже. И вот такой Пападос. То есть мимо Латвии Красный Октябрь прошел. Газета Бильд заявляет, что... Я, кто, я, извиняюсь, я, конечно, очень люблю конфеты Мишка Салапы Красного Октября, но это не будет основанием, чтобы нам не делать штаб-квартиру артподготовки в Латвии. Поэтому вот Земгуса как раз я прошу с парламент свой, трихани там, скажи, ребята, вы че? Газета BILD пишет, что от главы МИД Германии требуют объяснений по поводу встречи с Путиным. Так, тут написали что-то еще. Да! Глава МИД Германии встретился с Путиным там во время э, этого в Санкт-Петербурге, форума 2 июня, а теперь его трясут и говорят, ты чё очумел? Почему ты встречался с ним? То есть это вроде как неофициальная, да, с одной стороны встреча, а с другой стороны у нее какие-то официальные последствия. Так что там скандалят. Ну, выборы понятно, что будут скандалить. Трамп выделил киберкомандование США в отдельную структуру. Ну, он понимает в этих делах. Ясно, что киберкомандование э, это часть стратегического командования, но абсолютно обособленная. Если она будет подчиняться стратегическому командованию, ну, представь, там, четырехзвездочный генерал, такой, ага, броня с 7 сантиметров, заходит, и, и, и люди там какие-то сидят айтишники, там, что-то они в этом... В информационном пространстве они что-то делают, он ну, им там строится, да, там тени носок. Ну, понятно, что стратегическое командование, в общем-то, на сегодняшний день состоит в основном из солдафонов, да, давай называть вещи своими именами. Ну, времена это проходят. Сейчас самое сильное оружие это компьютер. Поэтому будущие военные, они будут очень сильно отличаться от нынешних. Ну так мир устроен, я его придумал. Вот тут в чате э, такую информацию написали. Навальный выложил видео о ТВ-канале Life News. И вдруг я сегодня узнаю, что ТВ-канал закрывают. Видимо, они проявили слишком большую инициативу, не вписывающуюся в планы чекистов. Совпадение, не думаю. Да, человек. сегодня Life News закрывают. То ли деньги кончились, то ли провинились, то еще. Человек пишет, моя любимая конфетка коровка. Кстати, у меня тоже любимые конфетки – коровка. Вот, Юрий Тимурша спрашивает, Мальцев, вопрос у сторонника подготовки подготовке Орел. 280-я статья, часть 2. Сколько рекойнов это может Потянуть, 100%. а там же, там же какой-то срок еще немыслимый, да? То есть ну, нужно же в пересчете на дни. Мы же говорили, за каждый реальный или там, грозимый день отсидки там какой-то надо вспомнить сколько. Ну, определимся, но я думаю, что это очень, это очень серьезная сумма в рифкоинах, которая там я не знаю, чем измеряется. Ну, тысяча, десятками, десятками сотнями, наверное, сотнями. Ну, надо прочитать, сколько это вероятных сроков. Дональд Трамп терпит неудачи в бизнесе. Оценка событий в Шарлоттсвиле рассорила президента с главами ведущих корпораций. Да, кстати, вот я говорю, надо до 1 сентября, как мы определились, все, что по рифкоинам было понятно, надо, чтобы четко было, вот, грубо говоря, как у пиратов. Там очень нужно, потому что там потери э -э руки. 600 песо, да, там потери ноги 300, потери глаза, ну и так далее, там у них, у них все четко было, я уж не помню сколько вы сейчас вот э, скажете, что, что я что-то соврал, я помню рука 600 точно стоила, вот, поэтому нам тоже надо все четко распределить, поскольку... Время ужимается и сейчас это будет очень нужно. Да, мы прямо на сайте основном официальным выложим в той э, в той графе, где э, сказано про Ривкоина, всю информацию детально пропишем, да, добавим, чтобы люди могли посмотреть. Ну да, но ну, это, это логично, понимаешь, то есть вот я кроме пиратов никого и не видел, кто так э, не, не обманывал, кто по чеснухе бы решал. Ну потому что там был некое братство, хоть они и пираты были, но они были все равны. А когда равны, тогда вот эти вот награды всякие там и грамоты, они можно, могут засунуть их в одно место. Да? Потому что это имеет смысл, когда есть некие фюреры, которые всех награждают там своими орденами, медалями. А так нет, так в деле. И мы, в общем-то, о том же говорим. Нет фюреров никаких, все это херня полная. Очень благодарны нашим соратникам, откликнулись. И вот, видимо, моментальный результат... Вопросники Мальцев лидирует в процентном соотношении. 24% Мальцев у Навального уже всего 22%. Но мы 10%. же не с Навальным боремся, помилуй бог, ну, я ну, вам я говорю. Да, Ты да, мне слушайте. скажи, сколько у «Единой России»? Всего 4. Это не всего, это целых четыре. У «Единой России» там должно быть 0 целых. Мне не важно, сколько у Навального, мне не важно, сколько у Мальцев. Мне важно, чтобы у этих козлов не было ничего. Вот это, понимаешь? А у Парнаса сколько? Всего 34 голоса, 2%. А у Мальцева 357 голосов. Не, ну понятно. Ну, я говорю, нам нужно голоса за Мальцева, за Навального, за Парнас, да. за по, это, новую оппозицию. И нам, чтобы, я говорю, вот все остальные там которые с Путиным, чтобы у них было меньше одного процента. Вот нам в каждом голосовании нужно стремиться к этому. Ну тут самый главный пункт есть, который, наверное, вообще самый правильный, основной. Тут есть пункт кардинальная смены власти. И вот за нее 42%, 627 голосов. Вот это классно, вот это. Но должно быть, блядь, 90. Не 42, а 90. Понимаешь, потому что, потому что даже вот сложи проценты Навального, Мальцева, а, парнаса. парнаса и новой оппозиции, и цифра получается другая, и цифра получается гораздо больше, чем кардинальные перемены. Понимаешь, а это очень плохо. Понимаешь? Надо голосовать за кардинальные перемены, 99% за кардинальные перемены, и 99% за оппозицию. Неудачи Трамп в бизнесе терпит, ну что ж, бывает, я так понимаю, что он не мог не рассориться со всеми и став президентом, либо он должен был вокруг себя собрать кооператив озера, а там это не получается. То есть он должен был так же, как Вова, одних задушить, другим все дать, но там такого не может быть, потому что Трамп пришел на один срок. И второй срок призрачный. Если он даже будет, это будет второй срок, и больше никакого Трампа не будет. А Вова пришел навсегда. Поэтому и возникли все эти вещи. Мать погибшей Шарлотт-Свилли отказалась общаться с Трампом. Да, ну тут, тут Трамп, конечно, вот этот шарлотт еще и кнется ему миллион раз. А вот мэр Сиэтла Эд Мюррей призвал демонтировать памятник Ленину, стоящий на одной из улиц города. Это вот продолжает бороться с памятниками. То есть, ну, так это вызывает улыбку, конечно. То есть, люди... Самое интересное, что ладно бы там вот Сиэтл, да, но огромный город США, третий, да, по размеру. Третий Сиэтл, да? после нью йорка Чикаго, да, или я путаю. Погуглите, мне кажется, третий. Вот. И... Ну скажешь, ну проблем нет, вот Ленина осталось только вынести. Вынести Ленина, и все проблемы лишены, решены. Но вы обратите внимание, там генерала Ли выносят, и все проблемы решены. Там памятники советским солдатам выносят, и все проблемы решены. И, и, куда, и вот где вообще одни сплошные проблемы, все равно хотят вынести какие-то памятники. То есть, ну, я вполне допускаю, что памятниками можно заканчивать. Я вполне допускаю, что в Сиэтле все классно, и осталось только вынести Ленина. И тогда вообще будет все хорошо. Но я не допускаю, что во всем остальном мире так же хорошо, как в Сиэтле. Ну, не верю я. Два американца за рекордный срок преодолели кате расстояние между США и Кубой. Да, ну они, я так понимаю, хотели показать, как, как можно это быстро сделать. Да? И, ну, что Куба рядом. Ну, потому что как кубинские беженцы там на плотах. По несколько дней иногда плыли А здесь 1 час 18 минут И все и на месте То есть Куба рядом Как помните в песне пили В советской Ведомости сообщили Об участии ФСБ в разработке Международного стандарта блокчейна да, оказывается, в прошлом году да, в Сиднее проходила э, конференция, и единственный представитель от России на этой конференции был представитель ФСБ. Представляешь, какая прелесть? Причем не скрывал этого. Да. Так, но... Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 миллионов рублей. И такая интересная новость потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя житель, жительница Канады потеряла обручальное кольцо, а потом стал собирать морковку через 13 лет а оно на морковке прикольно еще, еще, еще в Америке грозит серьезнейшие испытания, которые в общем-то его уготовили так ну, там, образно говоря даже не образно говоря, звезды и планеты 21 августа там пройдет рекордное солнечное затмение, которое по длительности не было равных вообще в истории. когда будет? Начнется она 21 августа и пройдет она по всем почти штатам побережья американского. И такие вообще вещи бывают обычно очень сильно знаковыми в истории не только стран, а целого человечества. Поэтому мы еще увидим много неожиданного. Ученые выяснили, что соединение из морской травы подавляют развитие рака. Ну как? Да, я помню, когда эти были э, из Катрана, делали лекарства и говорили, что это вообще все, весь рак можем победить. Ну, Надеемся, что все-таки как-то дело дальше пойдет. Сейчас уже несколько стран заявили о том, что сделали препараты от рака, мы об этом говорили, то есть у них сейчас гонка очень сильная потому что, ну, препараты появятся в ближайшее время и это хорошо, давай отвечать на вопросы, наверное, в донате вначале ответим так обновлю сейчас и крупнейшая фирма по добыче биткоинов Битмейн. А, да, расположено во внутренней Монголии. И вот как раз в Монголию-то Вова обещал подать электричество. И в Китае в Монголию. Помнишь? Все проясняется. Да, проясняется. Ежедневно добывают 280 тысяч долларов, потребляют электричество на 39 тысяч может, туда и уходит на, ваше электричество Да, ваш нет, что, из Украины? Это совершенно точно, потому что... А, внутренняя Монголия – это китайская территория. Это китайская территория. Но еще обычная Монголия, государство Монголии, сейчас собирает большое количество электричества. Мы еще удивлялись, куда. Там два с половиной инвалида проживают. Поэтому там тоже, наверное, решили построить что-нибудь. А внутренняя Монголия, я извиняюсь, это Китай. Вячеслав пишет, что круче будет, рифкоин поддержанный, поддержанный золотом или биткоины поддержанные непонятно чем. Кстати, предпочитаю рифкоины. Надеюсь, зачислите все мои последние. Спасибо, да. Нет, я думаю, что рифкоин э, должен поддерживаться э, как бы национальным богатством России, не обязательно золотом. <coughs> Тут же Вячеслав, извините. Пишет, мы тут посовещались и решили, что нужно создавать карательные группы. Если продажная семья будет понимать, что выносять невинному приговор, будет знать, что ее могут взять за ноздри, призадумается. Mm. зады. Слава, добрый вечер. Сегодня... 18 августа. Перевели на PayPal. Да, ну тут деньги, просьба зачислить, да. Спасибо. Нам уже на почту пришло это сообщение. Спасибо огромное. Роман и Ирина. Спасибо, Роман и спасибо, Ирина. Если бы люди сами заполняли декларации, то все сра сразу стали понимать, куда и сколько бабла идет от них. А так платит за них работодатель. И почему они не понимают, что их грабят. Нет, ну они понимают. Ну да, вы правы, кстати. Вот это интересная мысль. Это такая... Давайте кто-то, у нас же есть э, хорошие бухгалтера, а вы рассчитайте э, все вот эти вот налоги, все платежи. То есть, сколько с каждого человека уходит платежей. Ну, начиная с того, э, сколько он э, платит, так скажем, э, сам налогов, сколько платит работодатель, сколько он платит в магазине НДС. То есть те, которые вот фактически, не те, которые опосредованно как-то получают, а те, которые фактически и непосредственно получают вот с конкретного человека, потому что он конкретно столько еды, и возьмите за среднюю прям заработную плату. Вот они сказали, что средний заработный плат 39 там с чем-то. Вот возьмите заработную плату и сколько с нее платят там медстрах, пенсионный фонд, там и все, все, все, все, и плюс сколько человек кушает всего в месяц, сколько он платит НДС, сколько вещей он покупает, тоже средний. И я думаю, космическая сумма получится просто космическая этим. То есть, сумма будет превышать эти 39 тысяч, я даже вообще нисколько не сомневаюсь. А это, вы понимаете, за гранью реальности. То есть, если платежи этим, которые не делают ничего больше, чем тому, кто работает... Ваш прогноз желательно максимально доходчиво. 1.5.11 выйдет больше, чем 26 марта и 12 июня. Если 5.11, как вы рассчитываете, не начнутся массовые забастовки, не будет предреволюционной ситуации, все равно призовете выходить. Давайте мы рассчитываем на революционную ситуацию, на массовые забастовки и на все остальное. Тогда, если вдруг будет какое-то охлаждение, в чем мы сомневаемся. Значит, мы будем предлагать какие-то другие варианты. Но я, в общем, на сегодняшний день не сомневаюсь, особенно по поводу того, что уже сообщили, что там камские шинники уже там бастуют, все, И осталось делать за малым, шахтеры, железнодорожники, все потихонечку. Я так, я понимаю, что сейчас там будут очень э, трамбовать активистов. Поэтому я предлагаю тем людям, которые устраивают забастовки, не выставляйте своих активистов. Не надо. Не подставляйте людей. Будьте все активистами. То есть все бастуем, все активисты. Пустили по кругу, написали вот наши требования. И все. Никаких вопросов. То есть старайтесь не подставлять конкретных людей, потому что они их будут давить и пытаться через это э, решить проблему. Александр, Вячеслав, ваше мнение, а, ваше мнение, огромные потери в первые месяцы Второй мировой войны 3,5 миллиона, только пленных. Почему так случилось? Ну, не 3,5, но а вообще миллион девятьсот там. -то... Цифры даются. Я как-то изучал историю войн, Хватит, да? Ну, вот. Я имею в виду пленных. Миллион девятьсот. А почему так? Ну, в общем-то, это все описано. Потому что не были готовы к воронительной войне. Потому что были чистки 37 там, 38 -го года. Потому что люди запуганы были и боялись своих командиров гораздо больше врага. И когда вдруг встретили реального врага, оказалось, что он реально крут. Да? То есть люди, которые получили очень серьезную тренировку, мягко говоря, в предыдущих войнах в Польше, во Франции, я имею в виду немцы. Очень хорошая офицерская школа, очень хорошая унтерофицерская школа, у них была особенно офицерская. то есть школа младших командиров в Советском Союзе была очень слабой, а там наоборот очень сильная. Если бы еще не а, огневая подготовка, которая была очень хорошей в Советском Союзе, я вообще не знаю, чем бы это закончилось. Ну много, там факторов не один их, очень много, очень много. Батина Хрущева, Слава, как убедить моих друзей, которые получают свыше 50 тысяч в СББ? С беззаконием лично не сталкивались и политика не интересуются. У них в целом все хорошо, неплохо устроились, никакие перемены им не нужны. Значит, если им не нужны перемены, вы их никак не убедите. Желание иметь перемены какие-то в жизни, это желание изнутри человека. Как можно заставить человека хотеть перемен? Его нельзя заставить. Нужно Единственное, здесь можно давить на стыд этих людей. Стыд – это очень важный фактор. Что тебе не стыдно, что мы тут самые бедные? Тебе не стыдно, что мы сами угнетаем? Тебе не стыдно, что Вова всем управляет вот это нечто? Ну и так далее. Вот, то есть... Чистая пропаганда и агитация, но э, я думаю, что вы не совсем правы, они говорят, что не хотят перемен. Нет таких людей, которые бы жили в одних и тех же условиях и не хотели перемен, даже если это рай. А, аллигатор из, из, из Арсеньева, вы получили мое письмо, если да, то какой из двух почт? Моего, sembla, Gmail, письмо. да. Павел Тельноград. Хватит задав задавать вопросы о ЖГХ, кредитах, народовластии. Смотрите записи эфиров. Накипело. <свес> Нормально. Александр, 17. Вячеслав, вы настолько высоко подняли планку интеллектуального общения и объединения всех групп, что я уверен, что мы все и наши дети никогда не потерпят пустышек и откровенных дураков в политической сфере. Да нет, ну почему будут? И пустышки, и дураки. И не надо этого бояться. Нужно, чтобы э, система была э, так отлажена и так сделана, что даже дурак мог совершенно спокойно управлять. Что, как Ленин говорил, любая кухарка могла управлять государством. Да, вот Именно так и должна быть система э, отработана. И как раз информационный мир э, дает такую возможность, что люди не, не допустят ошибок поскольку они будут очень хорошо контролируемы другими людьми. Ну и, кроме всего прочего, мы, конечно, говоря об информационном мире, имеем в виду то, о чем сегодня Трамп заявил, о кибернетическом командовании. А кибернетическое командование ⁇ это не только мужики, которые сидят, хлопают, и не только те, которые сидят и думают там что-то, понимаешь? Это еще программы. Программы управленческие. Понимаешь? И это очень важная тема. Тема управленческих программ. Вот тут ты никак ни вправо, ни влево не выскочишь. А это очень важно. Такой вот не «Хлебай, внучки, Ханку». вот Человек очень сомневающийся пишет. «Слава, режим еще живучих нет, может, долго. 5-го, 11-го, 22 намного реальнее, чем в этом году. В городах люди еще не голодают за все. Остальные люди на баррикады не пойдут, честь не признает. Не, не, не. Люди же не, не, не из-за голода. Из-за голода чаще под лавку залазят, но не идут на баррикады. Это вот некое состояние, что еще не голод, но уже и не сытость. Вот в этом состоянии человек борется. Привет с Хотелось бы в будущей стране сделать город граффити. В общем, интересно. Мне тоже всегда нравилось. Я вот еду, еду по Питеру, вижу какие-то граффити, потом там что-то кто-то замазывает. А мне многие такие вещи нравятся, которые особенно сделаны красиво, с душой. Я считаю, что можно. где-то местное самоправление наверняка проголосует. Петр Москва. Здравствуйте, Вячеслав. На почту так и не написали. В Швейцарии напечатали монолитное рабочее сердце на 3D принтере. Денежку в усмотрение. Спасибо. Кирилл Зеленограда. Удачных выходных. А вот на почту так и не написали. Ты тогда посмотри. Это очень важно. <связано> да, удачных выходных. Спасибо. Александр Мацола. Дядя Слава, я требую после смены власти судную ночь. <связано> ну не знаю. Это... Я думаю, что нам лучше судные дни должны быть трибунальные дни. Сергей, слава после революции отомстим за славу деревенского. А я не знаю, кому мстить и, и что мстить, потому что настолько противоречивая информация, хоть бы понять, о чем идет речь, то. То говорили, что убили, потом не убили, ранили, потом не ранили там, ну и так далее. То есть ну, ну, нужно понимание того, что там произошло. Кремлевская мурзилка. Так. Вот он. Сомневается в том, что случится революция. Ну, а мы не сомневаемся, что Владимир. Сарат Фоксинтез. Привет, Володь. Привет, Вячеслав. Перечисляет деньги главному террористу России. Здоровый успех победы будет за нами. Спасибо. Сан ВИ присылает нам деньги от Ника Сан да. Алексей. Без подписи, спасибо. спасибо. Сергей Добрынин. Топор на точенство, на эволюции, Спасибо. Сибирячка на благие дела. Спасибо. Евгений Врев-Общак. Спасибо, Жень. Сегодня адвокат наш ходил к Лёше. Ну, вроде говорит, что все нормально, слава Богу. Я имею в виду Клёшу Политикову. Я прошу вас письма пишите Лёше со словами поддержки. Потому что он не должен чувствовать себя одиноким. Север. Вообще, Акслава, никуда не переводи. После нашей победы с зарплатой все будет нормально. Даже если отменим поборы и кредиты. Уже жить можно. Сейчас только концы с концами сводим. Спасибо. Правильные слова. Алексей, привет с родины главного правдоруба и бунтаря аббревиации. Чкаловск с вами. Спасибо. Владимир Селеноград, по усмотрению. Антон Наумов. Но почему современные террористы, в отличие от своих коллег, 19-20 века выбирают, выбирают в качестве жертв обывателей, а не сильных мира сего? И является ли все это просто обычным шоу для публики? Я когда задал этот вопрос в своей статье, напечатанной в Агентстве политических новостей, тогда я для АПН печатал, писал, это был в тот день, когда взорвали метро в Москве. Какой год? -то? 2009, какой не помню. Вот. и э, тут же через 20 минут эту статью сняли. Да, причем позвонили из администрации, я понимаю, так не рынка Савеловского там какого-нибудь, а из администрации Кремля позвонили и причем не главному редактору, а владельцу агентства политических новостей там Ремезов вот такой владелец. Ему позвонили, потребовали, чтобы снял немедленно статью или у него лично будут проблемы. Статью сняли. А там как раз был вопрос, почему эти, вы говорите про террористов 19 века. А я даже сравнил не только с этим, я сравнил с современными террористами, которые, в, допустим, там... Ну, Когда происходили террористические акты на Кавказе, взрывали полицейских, военных и так далее. То есть мирных жителей никто не взрывал. А почему-то здесь взрывают мирных жителей почему-то взрывает мирных жителей в метро, хотя можно на э, совершенно открытое мероприятие «Единой России» прийти, где там масса всяких мэров, пэров, херов и так далее. Абсолютно открыто, то есть там не будет каких-то там спецназовцев, То ну, какая разница, в метро там самоубийца взрываться или туда забегать. Ну туда к ним не забегают, а в метро к лохам приходят, которые последние бессоли доедают, их там взрывают. Вопрос, зачем? Поэтому ответ очевиден. Леон пишет. Смотрю передачу ради анекдотов. Тоже хорошо. Спасибо. Пени Бланко Возит сегодня. возил сегодня две большие картины. Ленин на съезде советов. Сказали, что лично для Мединского сфотографировать не дали. Так победили. Прикольно. То есть соцреализм. В моде сейчас, видишь. Фома пишет. У меня есть код. На биде сам ходит. Я с работы прихожу. Я жраю. Он срать. Орет. Не пишите на экране. Маша Иванова. С Надеждой. Спасибо. Слава а ведь Вову прав. Переведет свои миллиарды в биткоины. И подят ищи их. Они же обезличены. Ну если он переведет миллиарды В и свалит Это нас даже устроило бы Я вам честно скажу Потому что это в любом случае лучше Он переводит Не переводит миллиарды А просто их крадет и никуда не сваливает Вот этот вот. Иван 87 Спасибо Фома Колчак поставил артиллерию На горе хан, А бабушку мою 1605 года рождения из откуда? Голдца. Достал Красноармейц, всех достали и выгнали. меня бы сейчас не был, если бы не Азин и Красные Башкиры. История Мальцев Урал. Да, я знаю. У меня сама. У меня у самого бабушка была всем партии большевиков с 16 -го года. Если вы думаете, что я в той войне красные и белые симпатизируют конкретной стороне, то вы заблуждаетесь. Я рассматриваю это как историю. И у меня родственники были из той и с другой стороны. Да, поэтому я как-то... Ну, через мою семью это прошло, и я прекрасно знаю, что это такое, по рассказам своих ну, так сказать, живых еще тогда родственников. И особенно бабушкины рассказы. Владимир Торпов без подписи. Спасибо. Спасибо. Владислав на революцию готов из Питера. Спасибо. Ну все, давай тогда вот сейчас мы еще тут посмотрим. Пишет, если свалит, то отловим Димона. Да все равно кого-нибудь отловим. Важно, чтобы их катапультировать. Мальцев, ты давно бороду носишь. С февраля, наверное, 14 года, да? Андрей пишет, отвечает одному там из своих собеседников в чате. Пойдут и с вилами, и с топорами. Так было в семнадцатом году. Многие по привычке и от страха, но пойдут. Биткойн пишет, не накроется, потому что это выгодно многим. Ну, накроется, не накроется, тут сложно сказать. Но доверие есть, конечно. Спокойной ночи. Привет, Вячеслав. Спокойной ночи, привет всем. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.